Завтра у меня будет отправка, и частично я покажу, что там будет. Это будут манжеты, синие и черные. Что входит в комплект наших манжет? На этих манжетах я занимаюсь самостоятельно. То есть у меня эти же манжеты я использую для своих тренировок и тренирую других людей. Это у меня ноги. Есть подробное видео, где я рассказываю про манжеты. Это ноги. Вот такие я использую, как в альфа-гравите. Все здесь подбирали, вымирали. Длину стропы, две петельки здесь, чтобы можно было переворачивать. Если продавится одна сторона, то можно перевернуть на другую сторону. Используем пластиковые застежки Гамма. У меня за все время не поломалась ни одной застежки. Ни одной. Вот. Руки вот так выглядят. Дополнительно шьем еще... Подушки для смены, если у вас идет подряд несколько человек, то внутренняя подушка она мокнет, и второй человек уже неприятно на ней заниматься. И на всякий случай мы кладем еще три застежки. Вот здесь вот посмотрите, не путайте, ну, поймите, что эти застежки это про запас. На них ничего не цепляется. Три штуки мы кладем. Под этим видео будет ссылка на YouTube канал где вы посмотрите, как одеваются эти манжеты и вообще я разложил и показал, как правильно их одевать